Добрый день! Сегодня хочу рассказать, как работать с файлом по нежилым помещениям. Значит, перед нами файл, да, и давайте несколько отвлекусь и расскажу вообще суть. Мы сейчас будем делать первый фильтр. И будем отфильтровывать помещения, которые нам будут наиболее интересны и с которыми в дальнейшем мы будем работать. Собрать по иерархии нежилых помещений, я бы, наверное, по опыту определил бы как бы следующую иерархию. На первом месте идут помещения э, под торговлю, э, кафе, торговля, э, в торговых центрах, зданиях, э, с, отдельно, э, с отдельным входом в это помещение. А помещения, как бы, которые меньшим спросом пользуются, это офисные помещения и складские помещения. Если по, по помещениям, которые мы рассматриваем, на что еще требуется обратить внимание, это на наличие на данный момент там арендаторов. Есть арендаторы, либо нет арендаторов. Здесь будет несколько разный подход к продаже. Если арендаторы есть, у них скорее всего есть договор аренды, надо смотреть на какое время. И в некотором случае сами арендаторы, в принципе, готовы покупать данное помещение, если есть такая возможность. Это раз. Ну и второй как бы, момент, что всегда с этими людьми можно переговорить, на какие-то контакты установить. И, возможно, в дальнейшем им понадобится где-то помещение, которое нужно будет то есть это налаживание каких-то кон контактов и допустим, связей. Ну и дополнительно, что тоже то можно обозначить, что все звонки, э, которые будут идти по рекламе по этим помещениям, тоже тоже как правило, люди, которые ищут э, помещения для покупки, для бизнеса, как правило, вот, и обмен данными контак контактами друг с другом приводит к тому, что люди обращаются и можно уже работать непосредственно под клиента что упрощает, значительно упрощает а, саму работу, то есть если у меня была бы например, по Ярославлю база, а это файл по Ярославлю то я бы сейчас исходил из того, что клиентам нужно в первую очередь, то есть я бы открыл второй файлик и посмотрел, какие из потребности людей которые давали запросы под эти потребности первым, в первую очередь уже делал фильтрацию но ну, вот у меня здесь, к сожалению этого файлика нету поэтому мы просто сделаем первую фильтрацию по помещениям по Ярославле да, если еще брать по файлу то по торгам торги делятся на два варианта это аукцион и публичные предложения публичные предложения это как правило есть начальная цена и есть минимальная цена ну и как правило дают за текущая цена если это не первый а, не первый уровень в цене. вот здесь он уже в серединке то есть цена 13 миллионов аукционы только есть только начальная цена и шаг аукциона уже будет на, на самой торговой площадке расписан, на которую мы можем перейти вот, либо по этой либо по этой ссылочке мы уже попадем на саму электронную площадку. Я потом это покажу. Итак, первый, первое помещение. Первое помещение у нас находится по адресу Ярославля. Вот, Завинцово, дом 9. Я ухожу на карту, забиваю данное помещение. Вот, Смотрю, вообще территориально по городу, где оно находится. Соответственно, помещение, которое Востребованы они, как правило, находятся либо в центре города, либо в каких-то транспортных узлах, чтобы поток людей был приличный. Вот данное помещение находится у нас около реки. Не знаю, хорошо это, плохо, трудно сказать. Получить какая-то. Вот оно здание. Вот оно здание. Мы выходим на панораму пытаемся посмотреть вообще как это здание выглядит так у нас дом 9 а мы максимум что видим это дом 13 получается дом 9 у нас будет за этим зданием визуально мы его определить не можем мы переходим опять к описанию быстренько смотрим что у нас здесь написано Написано у нас здесь следующее, что это здание площадью 1701 квадратный метр и земельный участок площадью э, 1422 квадратных метра. 14, 14 соток. Ну, в залоге бла-бла-бла. Это нам сейчас не настолько важно. Надо описание, к чему вообще это все можно. Э, ну вообще, что бы это как бы значило. Так, разрешенный вид использования. Значит, это земля населенных пунктов, это хорошо. Так. Вот. А именно, здоровительно-бытовой комплекс. Назначение нежилое, трехэтажное. Здание общей площадью такое. Вот у нас получается, что с учетом того, что у нас здесь также не входит, значит, что у нас не входит, не входит, не входит. Не входит. Имущество не является предметом залога. Это нагреватель, гантели чугунные, штанги, диски, мойка, гимнастический козел, опора для дисков. То есть, скорее всего, это что-то из разряда спортивной, ну, либо секции, либо фитнес-клуба, либо еще что-то в этом роде. Исходя из этого, можно сказать, что там на данный момент либо находится какой-то фитнес-центр, вот либо он там был, либо он сейчас находится. если он сейчас там находится, то по факту можно подойти к директору данного фитнес-центра, поговорить с ним по поводу выкупа. Либо, либо данное помещение можно будет в дальнейшем использовать по той же самый фитнес-центр. опять же выхожу на карту, смотрю Ну, насчет фитнес-центра, если честно сказать, затрудняюсь. Потому что, ну, не знаю, насчет спального района, по-моему, тут как-то несколько не совсем понятно, кроме вот этой зоны. Что у нас находится в этой зоне. С какой бы стороны мне посмотреть. бы я бы наверно вот это оставил потому что смысл есть если ездить и вообще посмотреть на месте что к чему я его пока отмечу отметил следующее значит следующее у нас помещение нежилого назначения получили 71 квадратный метр а, на третьем этаже это скорее всего офисное так берем смотрим что у нас по адресу Вот третий этаж. Это, скорее всего, под офисом. Ну, из плюсов, из плюсов. Здание новое. Это плюс. Рядом у нас, получается, люди живут. Да? Это жилые, скорее всего. Здание. Вряд ли офисное. Пройдем по улице чуть-чуть. Да, ну, по крайней мере, это очень похоже, что Здесь люди живут. Помещение офисное, здание новое. В общем, для офисов может быть вполне даже и неплохо. Здание, скорее всего, не жилое. С учетом того, что третий этаж у нас не жилые помещения, а это серединка. Скорее всего, это э, небольшого бизнес-центра. Поэтому я это, наверное, тоже оставлю. Дальше. Магазин. Магазин, земельный участок, магазин, назначение нежилое, двухэтажная площадь 800, ну 800, о, вернее 759 квадратных метров, и земельный участок, земельный участок площадью 944 квадратных метров. Давайте посмотрим, где у нас, что находится. Это частный сектор. Частный сектор. И вот у нас вот это здание. Вот таблички на этом здании есть. Ну кроме того, что сдаются в аренду срочно здесь вроде как ничего и нету входная группа вот эту дверь сейчас странно построили могли бы наверное здесь тоже какую-нибудь -то дверку сделать чтобы все было красиво ну, и плюсов что, частный сектор, какие-нибудь там инструменты или хостовары, ну, в общем, это здание, возможно, не подошло. По цене у нас аукцион, 1,500, ну, давайте я тоже, наверное, тут оставлю. пускай будет. Так, помещение, <coughs> значит, нежилое. площадь бокс бокс 83 площадь 14 о, 18 4 это скорее всего гараж до да, гска не Неинтересно, убираем так дальше жилое помещение площадь 165 квадратных метров так имеется задолженность по плате коммунальных платежей по поводу кстати задолженности задолженности после того за счет конкурсного управляющего буманротста так предназначалось для осуществления предпринимательской деятельности давайте посмотрим где у нас и что находится адрес 36 у нас какой адрес? 38 27 А, ну да, здесь 38, 27. Вот. Вот это помещение очень интересно, скорее всего, находится в бизнес-центре. Вот это надо обязательно смотреть. Отмечаем. Так, далее. Помещение земельные участки, помещение нежилое. <coughs> так, второй этаж, третий этаж, вижу, четвертый этаж. Здесь много помещений. Много помещений. 384 квадрата, 383 квадрата. Давайте посмотрим, где находится. Где она у нас находится? вот это здание это офисное здание это новое новое офисное здание Помещение нежилое, помещение ну, комната P1-2, второй этаж, площадь 22 квадратных метра, помещение с первого по 20 комнату, площадью 385 квадратных метров, это третий этаж, потом помещение с 1 по 22 комнату, это четвертый этаж, площадью 383 квадратных метра. Помещение площадью 384 квадратных метра не написано какой этаж. Помещение, значит, комнаты 3 и с 12 по 19 техническое подполье, значит, под подвал 115 квадратных метров. Помещение с 4 по 10 площадь 126 квадратных метров. Помещение комната 1, 2, 11. Это тоже технический этаж 98 квадратных метров. Помещение с 4 по 11. Это первый этаж. площадью 224 квадратных метра. Помещение с 1 по 3. комнаты, 18, 19. Помещение первый этаж площади 40 квадратных метров. Помещение с 15 по 22 комнату и 24 96. Помещение на втором этаже 3 12 комната, 14 23 23 по 28 комната, 264 квадратных метра. Земельный участок 26 соток. И значит, что у нас тут получается доля вправе 85 85 процентов доля в Земельный участок также 26 соток, доля вправе праве 44,7 Земельный участок 26 еще соток в 46 земельный участок 10 соток все имущество находится по адресу бла-бла бла можно сделать вывод что продается видимо 80 там 90 процентов <coughs> вот этого здания плюс к этому и земельный участок который находится под ним ну, в общем если так убрать в общем не надо конечно смотреть по моменту спроса ну в общем я бы его наверно тоже оставил пока по крайней мере давайте его оставлю так далее объект культурного наследия памятник истории и культуры усадьба накиных крапиных кра... главный дом Общая площадь помещения 259 квадратных метров, что в своей совокупности представляет собой правую зеркальную часть здания, а также долю правя помещения общего пользования помещения площадью 65 и 4 квадратных метра, общей площадью 449 квадратных метров. Постройка 18 й год реконструкции 2012 What that скорее всего вот этот дом скорее всего вот этот дом что у нас в этом доме в этом доме у нас отель отель это хорошо почему отель это хорошо? в любую гостиницу как правило вложены большие средства и передача помещения другому собственнику всегда говорит о том, что возможно не будет пролонгации аренды. Вот. На такие варианты всегда надо обращать внимание. Как правило, здесь собственник отеля заинтересован данным помещением. Тоже отметим. Последнее, что у нас здесь, помещение на назначение нежилое, общая площадь 398 квадратных метров. Второй этаж, кадастровый номер такой-то. И улица. Это здание. что у нас находится в этом здании <coughs> в этом здании у нас находится Международный институт экономики и права по описанию лута у нас получается этаж 2 этаж 2 398 квадратных метров ну этаж 2 либо это вот этот но если это вот этот, то скорее всего здесь будет у нас отдельный вход. М -м, да, кто-то снимает, скорее всего. Ну, Там тоже какой-то вход. Тоже, тоже скорее всего снимают. Здесь тоже возможно арендатора. Посмотрим, на другой стороны, к сожалению, не видно. Потому что второй этаж чего вот здесь. Но вот это, скорее всего, крыло. Все-таки это институт. А вот это уже крыло. Это уже под сдачу. Под сдачу, местонахождение у нас. тоже жилой район так пока что отмечаю значит что у нас получилось из интересного значит первое первый лот у нас а, соответственно а ну давайте так все мы отметили мы это все отметили и вот теперь вот документ с отмеченными помещениями нам да, надо отправить к нам на почту вот э, на почту <coughs> где наш специалист посмотрит сможем ли мы на этих площадках отыграть потому что к сожалению <coughs> бывает ситуация при котором электронные площадки там надо проходить регистрацию регистрацию надо проходить э, довольно таки проблематично вот но есть площадки где у нас регистрация уже пройдена поэтому тут Uh, ну, посмотрит, скажет да, вот здесь, здесь, здесь мы можем отыграть и все нормально и пришлет данный цель документ обратно уже вам вот, ну допустим, допустим вот он посмотрел, все нормально <coughs> вот, надо отобрать дальше помещение, так что давайте мы отберем еще разочек значит, вот это у нас фитнес-центр uh, ну, Давайте пока мы, наверное, его оставим. Физнес-центр. Дальше. Это у нас новое строение. Новый строение. Новый дом. Третий этаж в новом доме. Ну, под вопросом. Под вопросом. Магазин, земельный участок, магазин. Ну. Я бы, наверное, оставил все-таки торговое помещение, это торговое помещение. Дальше, нежилое помещение у нас. Ду, это уже надо вспомнить. Адрес, адрес, адрес, адрес. Какой у нас здесь адрес? А, ну вот это торговый центр, это обязательно надо оставлять обязательно. Так, это у нас большое, большое, большое под вопросом. И цена здесь, в принципе, тоже не маленькая. Наверное, Объект культурного наследия, отель. Там у нас находится отель. Отель я бы оставил. Так. И вот это у нас э, там, где институт. Ну, трудно сказать по поводу института. С учетом того, что арендаторов не всегда просто найти. Но давайте все-таки мы ну, упор сделаем на то, что вот, торговые. Сначала на торговых, потому что ну, помещение, которое под аренду, это, не всегда так просто Значит, что у нас осталось по торговому культурного наследия я бы оставил потому что центр города и при этом там еще вот отель находится поэтому я бы туда минимум съездил посмотрел что почему а, дальше из оставшегося бизнес-центр но ну, тут в любом случае надо смотреть это как правило очень хорошо так, магазин. Ну, под вопросом магазин. Странный магазин. Но тут надо смотреть, что сейчас находится в этом магазине. Если там пустая коробка, то, наверное, нет. Если там что-то сейчас работает, то, наверное, да. Так, офисное помещение. Попадаем, убираем. И у нас тут фитнес-центр, так называемый. То есть, теоретически, тоже надо ехать и смотреть. Значит, что у нас получается? У нас на данный момент получается 5 помещений, которые мы можем рассмотреть. И давайте мы выделим, наверное, основные, на что лучше всего обратить внимание. Это на отель, это однозначно на бизнес-центр где продаются вернее даже не бизнес-центр а торговый центр. Так, магазин под вопросом и бизнес центр тоже под вопросом с учетом того, что, к сожалению, район спальни Но съездить я бы туда съездил, потому что если это все работает, если это все в аренде, мы минимум познакомиться. В рекламу, конечно, я бы рекомендовал дать вот, это, вот эти два. Вот этот, и вот этот вот когда мы определяемся по второму фильтру уже вот окончательно да на куда нам надо съездить и соответственно в какие помещения желательно желательно на выставить рекламу а мы переходим на торговую площадку вот например сюда Так, <coughs> открываем торговую площадку. Вот у нас описание лота. Это вот у нас описание лота. А нам нужно не описание лота. Нам нужно управляющий. Вот управляющий. Вот. Нужно данные управляющие, чтобы можно было позвонить. Площадка немножко тяжелая. На Макс посмотрим. Можно наматься все будет проще. Да, наматься все попроще. Лот один. Лот два. Ага, Загружаем площадки. Вот. Это, кстати, вот это тоже можно иногда посмотреть, какие еще лоты есть. Потому что иногда не все в эксреском документе так ну вот вот, нас, вот нам нужно посмотреть вот управляющий бла бла NN, а вот контактная информация для участников торгов контактный mail ее телефон которому надо звонить вот и наша задача какая последним шагом это записаться на просмотр чтобы можно было попасть в это помещение сфотографировать, сделать видео съемку и запрос документов чтобы они тоже были под рукой что в случае если покупатель скажет что можно посмотреть документы чтобы сразу можно было отправить на контактный мейл а как работа с торговой площадкой в следующем видео я там более подробно расскажу и будет дан Заполнение письма для конкурсного управляющего. Но пока что на этом все.